Семь раз упади, восемь раз встань. Поверни лицо к солнцу, и все тени останутся позади. Дай человеку рыбу, он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь. Подумай, прежде чем подумать. Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать, и я пойму. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь дойти далеко, идите вместе.